Здравствуйте, уважаемые телезрители! Еще совсем недавно единственной серьезной работой по истории Казанского ханства, которая была доступна для широкой общественности, была книга Михаила Худякова. В последнее десятилетия в изучении этого средневекового государства наша историческая наука сделала настоящий прорыв. Однако среди россиян о взаимоотношениях Москвы и Казани продолжают бытовать стереотипы. Сегодняшняя наша историческая беседа посвящена отношениям между этими двумя государствами с доктором исторических наук, профессором Казанского университета Искандером Гелязовым. Здравствуйте, Искандер Аязович. Добрый день, Ленар. А, как известно, Казань-Палаев в 1552 году, однако еще задолго до этого она начала платить дань Москве. Как это произошло? Ну, надо сначала сказать, что книга Худякова, она и до сих пор сохраняет свою актуальность, и интерес к ней до сих пор достаточно большой. Хотя действительно, я согласен с вами, что в последние годы наши историки довольно много сделали для изучения и освещения истории Казани. А что касается дани, то, конечно, надо начинать, наверное, с того, что сначала ведь Москва платила дань Казани. Когда в Казань пришел первый из династии чингизидов хан Махмуд, то как раз в 1445 году Василий II, проиграв битву под городом Суздалем, обязался платить дань Казани, то есть как бы признавая Казань прямой наследницей Золотой Орды. И достаточно долго, почти больше 20 лет Казань платила дань, вернее, Москва платила дань Казани, выход этот дань так назывался. Потом, правда, с воцарением Ивана Третьего дань перестали платить, и уже отношения развивались уже как, скажем так, равноправных в какой-то степени партнеров. Но потом уже вверх начала брать Москва, и действительно с 1487 года Казань начала платить дань Москве. И этот период в истории Казанского ханства называется периодом московского протектората, когда мы можем считать, что Казань являлась полузависимым или полусамостоятельным государством. Москва фактически определяла внешнюю политику этого государства, не изменив его внутренние структуры. То есть Казань была послушной, э -э, так скажем так, послушной служанкой московского государства. Это происходило до 1521 года. То есть вот, определенный период Казань действительно платила дань Москве. Ну, а как вообще произошло это? Ну, вообще, надо сказать, если говорить об отношениях Казани и Москвы, вот здесь, мне кажется, не надо какого-то делать лишнего крена в ту или другую сторону. То есть, кто виноват, например, искать каких-то тут виновных в, этой, в этом конфликте или в обострении этих отношений. Дело в том, что и Казанское ханство, и московское государство, которые в то время, скажем, находились ну, в примерно равной ситуации, в примерно равном, примерно в равном качестве, они во многом являлись участниками той политической игры, которая развернулась на территории Восточной Европы в период Золотой Орды. То есть и Москва, как государство, зависимое от Золотой Орды в свое время, и Казань, которая являлась продолжателем традиции Золотой Орды, они стали как бы участниками большой дипломатической политической игры. Они фактически делили наследство Золотой Орды. Поэтому даже в какой-то степени мы, я, например, склонен считать московское государство политическим наследником Золотой Орды. И вот в этой конкурентной борьбе в какой-то момент в первое время Казань взяла верх, потом в силу сложившихся обстоятельств московское государство вышло на первые позиции и заставила Казань платить дань. Потом опять, значит, в силу опять определенных причин Казань восстановила свою самостоятельность, перестала платить дань Москве, но это уже привело к окончательному ухудшению отношений и к последнему конфликту. Ну, Я, насколько понимаю, после того, как Казань перестала платить дань Москве в 1521 году, Москва не считала, что Казань это делает на каких-то законных основаниях и постоянно претендовала на этот выход. Ну, э, вся ситуация в том, что дань — это не самая важная составная часть. Э, вообще ведь, э, надо сказать, э, Казань определенное время, несколько десятилетий находился в политической зависимости. Это даже дань — это, собственно, экономическая зависимость. Да? А есть еще политическая зависимость. Скажем, московский э, князья, великий князья Иван Третий, например, по собственной воле фактически мог менять... Казанских ханов на престоле, и это было гораздо более ощутимо, чем дань. Не, ну, в ну, дань это была просто лакмус, лакмусовой бумажкой этих да. взаимоотношений, ну, почему я об этом и говорю. И э, можно ли было вообще Казань, Казанское ханство, считать суверенным государством после того, как она признала э, протекторат Москвы над собой? Но ну, в период протектората, естественно, нет. Я уже сказал, что Казань можно рассматривать как полузависимое, полусамостоятельное государство, зависимое даже политически, экономически от московского государства. Но в 1521 году, когда из Казани был изгнан в первый раз известный хан Шахагали, ставленник Москвы, тогда на Казанском престоле оказались представители крымской ветви чингизидов династии Гиреев, первый хан Сахиб Гирей. И, и фактически это означало то, что Казань становится близким союзником Крымского ханства, в первую очередь, и теперь они уже в тандеме, можно сказать, выступают против Москвы. Там уже происходят походы, довольно-таки ощутимо серьезные походы против Москвы, и Казань, можно считать, восстанавливает свой суверенитет. Но, тем не менее, ведь с этого времени как раз Москва фактически уже принимает решение о том, что она будет вести очень серьезную военную акцию против Казани. И с этого времени уже начинается подготовка решающего похода. И вот это заключающая стадия отношений между Казани и Москвой, это как раз борьба за Среднюю Волгу. Москва берет уже инициативу в свои руки и приводится, и все это завершается взятием Казани впоследствии. А Москва, конфликт между Москвой и Казанью, он был неизбежен? Ну, скорее всего, да, потому что, по большому счету, эти государства были соседями э, и являлись, как я уже сказал, участниками той самой большой политической военной игры, которая завязалась в период Золотой Орды. Кроме того, надо учитывать, что э, вообще ведь взгляды московских князей на Среднюю Волгу и вообще на Волгу, они не сформировались в период даже Золотой Орды, они сформировались еще в период правления их предков. Первым ведь, кто пришел на Волгу и пытался как бы, как бы эту стратегическую задачу поставил перед Рюриковичем, перед своим потомком был Святослав, который еще в 60-е годы X -го века, киевский князь известный, совершил несколько походов и на Волжскую Болгарию, и в Хазарский Каганат был разгромлен именно Святославом. То есть эта стратегическая цель, очень важная, завоевать Волгу и взять контроль над Волгой, была поставлена еще раньше. А потом уже, как говорится, ситуация развивалась немножко, так сказать, уже в других исторических декорациях была Золотая Орда, потом Золотая Орда распалась. И эти государства, которые были созданы, возникли в этот период, они развязали уже войну, борьбу друг с другом. И эту борьбу надо рассматривать как вполне естественную, конкурентную борьбу. Борьбу за политическое верховенство на этой территории. Но задача для московского государства еще была поставлена... И предками Ивана Грозного Волга должна стать подконтрольной Людиковичем, потому что Волга — это самый важный торговый путь Восточной Восточной Ну Как известно, на протяжении, наверное, практически, ну, если не всей истории Казанского ханства, то второй половины ее существования в Казани элита была расколотана на две части. Одна часть в виде своего стратегического партнера видела Москву, другая часть котела к Стамбулу. В чем вы видите причины этих симпатий? Ну Причины, скорее всего, лежат в разных плоскостях. Это показывает, с одной стороны, конечно, и политическую ситуацию саму, дает, оцен... дает возможность оценивать политическую ситуацию в Казанском ханстве. То есть то, что были разные политические совершенно ориентиры, это показывает, что это государство было в политическом отношении достаточно слабым все-таки. А... Когда есть вот такая возможность, конечно же, более сильные соседи, они будут вмешиваться в внутреннюю ситуацию и настраивать представителей правящей верхушки э, в свою сторону. И поэтому здесь, конечно, и политический момент сыграл свою роль. То есть какие-то политические дивиденды хотелось получить сторонникам Крыма или сторонникам Москвы. Ну и я так полагаю, что были свои экономические интересы. То есть элементарный подкуп тоже свою роль играл. А... — было ли это как-то связано, может быть, там с торговлей, с экономикой определенных кланов внутри Казанского ханства? У них были интересы в Москве чисто экономические, не в плане там подкупа взяток, а вот именно собственные, бизнес какие-то Ну интересы. Вообще же экономические интересы Казанского ханства они были, прямо скажем, достаточно локальными. Не скажешь, что Казанское ханство было очень мощным экономически развитым государством, поскольку даже, даже один показатель то, что Казань была единственным крупным городом этого государства, уже говорит об этом. Да? Поэтому наверняка уж экономические интересы простирались вот прежде всего в направлении ближайших государств, в том числе и Москвы. Но надо ведь учесть, учесть еще, что скажем В 1523 году московский князь Василий III специально для того, чтобы нанести серьезный экономический ущерб казанскому ханству, приказал основать знаменитую Макаревскую ярмарку под Нижним Новгородом для того, чтобы нанести как можно больше экономического урона Казани. И московским купцам было запрещено с этого времени посещать казанскую ярмарку, которая была достаточно популярной и достаточно скажем так, значительные по своим торговым оборотам. И московские гости до этого времени были... Очень частыми посетителями э, Казанской ярмарки. Так что экономический интерес, конечно, и тот, и с той, и с другой стороны, играл э, большую роль. Наверняка и казанские купцы данных об этом не так много, к сожалению, в источниках. Казанские купцы тоже были, естественно, э, активными участниками внутренней торговли, внешней торговли, в московского государства. То есть, конечно, экономические связи большую роль при этом играли. А Казань, вот если вернуться к политике, опять к политике вернуться, Казань признавала. Стамбул своим духовным центром? Ведь не секрет, что в то время именно в Стамбуле сидел повелитель всех правоверных мусульман, или тяготение к Стамбулу, Крыму, это было больше обусловлено этническим фактором, все-таки тюркские родственные народы? Ну, наверное, здесь и то, и другое свою роль играло. Естественно, поскольку Казанское ханство являлось частью мусульманского мира, оно не могло не признавать этой роли. Но, тем не менее, у нас ведь очень часто, вот как раз мы сегодня говорили о стереотипах, слишком преувеличивают роль Турции во всем этом конфликте. Я согласен, что Казань тяготела к Крыму и не только как религиозному партнеру, но и как этническому партнеру, поскольку это территория Золотой Орды, поскольку и в Казани, и в Крымском ханстве на престоле сидели представители одной и той же династии чингизидов, а одно время даже и фактически собратья представителей династии Гиреев. Поэтому отношения Казани с Крымом — это абсолютно естественные, нормальные партнерские отношения. А вот иногда у нас все-таки стереотипно рассуждают о том, что очень э, большую роль в данном э, международном конфликте играла Турция, Османская империя. Что если бы не э, Москва не нанесла так называемый превентивный удар против Казани, то тогда бы сюда пришла Турция. Это уже миф. Это уже миф. Потому что для Турции все-таки Казань и Средняя Павла уже была достаточно отдаленной провинцией. И мне кажется, такого большого стратегического значения для Турции именно Казанское ханство не имело. Для Турции всегда приоритетом был Крым при Черноморье. Вот. А, и она вероятнее всего в этот конфликт вмешивалась благодаря вот этим своим связям с Крымом Ну вы сейчас как бы Турцию Османскую империю рассматриваете это как такое этническое государство но не стоит наверное забывать что все-таки это был центр ислама того времени? Да, я согласен. В общем-то, я не упирал на то, что это его этническое турецкое государство, а именно как центр мусульманского мира. Дело в том, что и когда Казанское ханство было завоевано московским государством, то Турция все-таки сделала несколько таких попыток в союзе с Крымским ханством вернуть государственную независимость Казанского ханства. Об этом писал в свое время газет Губайдулин. В конце 60-х, в начале 70-х годов были даже предприняты попытки организовать военные походы вместе с крымскими татарами. Османская армия попыталась нанести вот этот удар. И Иван IV даже официально признал, что он готов вернуть независимость Астраханскому ханству и подумать о судьбе Казани. Но оба этих похода для Турции, для Османской империи и для Крымского ханства оказались неудачными. Причем, как ни странно, оба раза помешала природа один раз произошла песчаная буря помешала этому походу второй раз состоялось затмение солнца и образы эти все природные явления были восприняты как негативный такой символ как негативный сигнал и поэтому армия повернула обратно но после этого же турция фактически к этой теме казанского ханства не возвращалась вот даже в XVI-XVII веке, вот если брать источники, то реально были только несколько таких, ну, таких осторожных попыток, скажем, в дипломатические переписки между правителями двух государств. Турция, Османская империя несколько раз просила, ну, фактически просила улучшить положение мусульман в российском государстве, на что неизменно получал ответ, что мусульмане в российском государстве имеют замечательные так сказать, статус и проживает очень даже хорошо. Поэтому Турция вот, вот на этом все это ограничивает, вмешательство так называемое. А вот постоянное метание казанской элиты между Москвой и Стамбулом э, имело какие-то внутренние все-таки на вашу точку зрения и Скорее со, что... между Москвой и Крымом. Все-таки Крымом. Скорее Крым. Вы исламских факторов как все-таки вы, выключаете? Все я все-таки здесь не, не, не буду на первое место ставить именно религиозный фактор. То есть вы здесь больше ставите, я так понимаю, родственные связи чингизидов? Скорее да, так. Да, скорее этого так. дома? Да, да, и скорее политические, вот эти этнический момент я все-таки поставил бы на первое место, чем чисто религиозный. Ну хорошо, если значит Москва металась между Крымом и Москвой, Элита металлась, металла. Да, Крымом, это элита да? металлость, да, наша. Это все-таки было обусловлено больше внутренними противоречиями внутри Казанского ханства, или здесь, все-таки, на ваш взгляд, большую роль сыграл внешний фактор? И опять-таки, я бы здесь не стал бы преувеличивать тот или другой фактор. Мне кажется, что, с одной стороны, это, как я уже сказал, проявление слабости и слабости отсутствие именно, идеологии. Да, отсутствие какого-то конкретного ориентира, отсутствие какой-то конкретной перспективы, может быть, и это, это важную роль сыграло. Ну и, конечно же, вмешательство извне, безусловно, свою роль играло. То есть, получается, Казани нечего было дать миру. Казань не готова была миру дать какую-то интересную идеологию, новую идею, то есть это государство ну, просто, получается, было обречено на Ленар, свою смерть. идеологию дать не всякое государство способно, посмотрите, как, а, а в то время какое государство могло дать всему миру, это же слишком, мне кажется, большая заявка, Но громкая, мы громкая мы заявка. Уставили какие-то задачи, идеи. Но... По большому счету, я считаю, что Казань не была таким очень мощным, сильным государством казанского ханства И в какой-то степени можно считать, что оно было обречено, потому что как раз Москва в период распада Золотой Орды, кризиса Золотой Орды, когда появились на ее территории самостоятельные государства, Москва переживала период, наоборот, подъема, расцвета. То есть, если взять, скажем, того же самого Василия Темного, потом Ивана Третьего, Василия Третьего, Ивана Грозного, это фигуры достаточно масштабные конечно своими большими, очень серьезными амбициями в Казани, по большому счету, даже, скажем, кроме Хана Ибрагима, наверное, и таких талантливых, так скажем так, дальновидных политиков мы, наверное, вряд ли можем даже назвать. Угу. Все понятно. Большое спасибо за такой интересный разговор. На этом мы нашу программу завершаем. Всего доброго. До свидания. До скорых встреч.